Вот так вот. друзья всем привет right. Мы... Right. Ладно, мы... всем привет мы начинаем наш репортаж я с... бы даже сказал hello people привет, а давай 3 4 <свят> вот он мой дом на ближайшие 27 часов вы все сами видели 21 не жалею себя, бля! Не жалею их! Друзья, ну что, к сожалению, в этом Семь для нас Лига чемпионов закончилась? Нет, кстати вы грамотно делаете, очень сильно. О, Я всегда считал, что важнее Ром груди, нежели та фамилия, которая написана на смене.